22 октября. Всем добрый день. Последние штрихи на пасеке по формированию семей в зиму. И что я обнаружил? Перед этим делал ревизию в тех семьях, где обгулялись свищевые матки после помещения пересылочной клеточки. Я на этом и успокоился. значит Хотя фактически потянулись вещевых, Абсолютно во всех семьях, там, где матки были в пересылочных клеточках. Ну, значит, там, где не было расплода, матка не обгулялась. Проходит время, открываю первую семью банк маток. Все 10 маток живы, сидят уже фактически два месяца, и на рядом стоящие рамки по центру свещевая плодная матка и засел радуйся пчеловод просмотрел все семьи Но когда я уже обратил внимание на свящевую первая сразу по, где банк маток конечно же нужно было тщательно обращать внимание и на, в остальных семьях на центральной рамке 8 свящевых плодных маток перед этим было 10 всего я думал, на этом и закончилось. Те не обгулялись, и все, слава Богу, будем пересаживать в изоляторы. Но в изоляторах первопричинно, почему не принимали маток, потому что были свищевые. Она не обгулянная, обгулянная, понятно, не примут плодную в клеточке. Если даже не обгуленная, свищевая тоже, проблема, и даже если она была молодая матка, молодая свищевая, и не обгулялась, а исчезла на или еще тоже начинаешь пересаживать плодных маток с клеточек в изолятор, никаких, никакого приема, то есть моментальная агрессия. Укомплектовал я часть свищевых этих последних по семьям, а эти будут зимовать, в обычных переселочных клеточках думаю получится увидеть их не глубоко тоже без пчел без корма вот так они размещены по центру улочки клеточки однотипные с зацепами я их между собой сцепил Сверху рамка, утепление. Думаю, компактности должно хватить. Но продолжает, я же говорю, удивлять, эта обстановка по изоляции в пересылочных клеточках. Вот здесь банк круглый, с 20 матками. Компактность, я думаю, удастся создать, чтобы этот банк маток был в тепловом центре клуба всю зиму по возможности сохранности. Ну и какие мысли? Появилась новая тема. Она или же уйдет в историю, не начавшись, хотя есть Ощутимые плюса при объединении семей Вот появляются свещевые матки, можно дать возможность обгуляться. Если две матки, значит одну можно убрать в банк маток, а вторую, лучшую, которую, ну, пчелы выберу, там видно будет. Оставить в изоляторе в контактном. Но посмотрим, как они перезимуют. Впереди тоже тревожные. Ситуация, тревожный период Как перезимуют компактность, я думаю, достаточно пчела Слава Богу, все ненормальные. Затем Выпускаем маток в работу Вот это будет интересный момент Сохранят ли они физиологически Как репродуктивный орган матки Свои способности Не появится ли трутовка Не трутовеет ли Будут ли их сразу менять постепенно или же они без проблем включатся в работу, откладывать яйца, как и в изоляторах контактных. Все впереди, одним словом. Будем наблюдать. Или же параллельно появится новый принцип создания безрасплодного периода. По другому принципу изоляции, бесконтактному. Или же эта тема уйдет в историю, толком себя не зарекомендовал. ну ничего, для того мы и проводим эти эксперименты. Всего доброго, до свидания.